Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Состоялся образовательный интенсив КФУ в В КФУ прошел девятый семинар учителей математики и информатики. Прогноз погоды и к чему готовятся жителям Казани. Казанский федеральный университет проводит образовательную акцию в районах Татарстана, которая носит название «Научный десант». Так, первым пунктом высадки научного десанта стал поселок Апастова. О том, как это было, смотрите далее.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 В Казанском федеральном университете прошел семинар учителей математики и информатики на тему «Олимпиадная математика. Проблем подготовки школьников». Более подробно смотрите далее. В стенах Казанского федерального университета прошел девятый республиканский семинар учителей математики и информатики «Олимпиадная математика. Проблем подготовки школьников». Темы семинара «Проблемы подготовки школьников к олимпиадной математике». Это вызвано тем, что на конференцию приехали выдающиеся специалисты в этой области. Это председатель Всероссийской комиссии по Олимпиадам, который имеет колоссальный опыт по подготовке одаренных детей по Олимпиадам. Они являются членами жюри Всероссийской Олимпиады, и они сегодня поделятся с нами опытом подготовки детей к Олимпиадам. В рамках семинара обсуждались особенности подготовки школьников к Олимпиаде, а также прошел мастер-класс на тему ⁇ Ответственные решения ⁇ а не скучно построение математических моделей при обучении решению финансовых задач. Эльвира Зорина, Ленардо Влетьяров, Универньюз. О том, что еще интересного произошло в Казанском федеральном университете, смотрите далее. С визитом в Казанский федеральный университет прибыл координатор по сотрудничеству с органами власти и предприятиями Международного департамента университета Хакайда. Прием прошел в голубом зале КФУ, где состоялась встреча с руководством вуза. В Институте психологии и образования Казанского федерального университета прошло обучение преподавателей КФУ представителями компании электронных систем управления обучением «Новый век». Мероприятие прошло в рамках года цифровизации в КФУ. В музее имени Лобачевского Казанского федерального университета состоялось открытие выставки «Первый русский астроном», посвященной 200-летию кругосветного плавания под руководством Фадея Белинсгаузена и Михаила Лазарева и 225-летию со дня рождения Ивана Симонова. Открыла выставку руководитель музея истории КФУ Светлана Фролова словами из последнего сочинения Ивана Симонова. С визитом в Казанский федеральный университет прибыла делегация рекрутинговой компании из Ирана. Гости детально ознакомились со структурой КФУ, а также приоритетными направлениями. На встрече также были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества. В Елабужском институте КФУ прошел первый этап республиканской кадровой программы «Первая лига». Для студентов Елабуги более подробно смотрите далее. Молодежная общественная организация «Лига студентов» провела этап республиканской кадровой программы «Первая лига» для студентов Елабуги. Мероприятие состоялось на базе Елабужского института КФУ. В нем приняли участие не только студенты вуза, но и обучающиеся всех среднеспециальных учебных заведений города. Когда идешь на подобные мероприятия, никогда не знаешь, что тебя ожидает, что же будет, это всегда выход из какой-то зоны комфорта. В ходе двухдневного пребывания в стенах института участники форума принимали опыт старших товарищей посредством тренингов и мастер-классов. Целью каждого из них было развитие лидерских и профессиональных качеств в сфере проектного менеджмента, социального проектирования, а также в других областях студенческого самоуправления. Здесь кураторы совместно с организаторами работают над адаптацией первокурсников, чтобы потом, после первой лиги они уже активно могли внедряться в проекты лиги студентов э, города Елабуги, но ну, и республики Татарстан, а также быть личностью, которая будет развиваться семиминными семи шагами. Для того, чтобы ближе познакомиться с принципами работы общественных молодежных организаций и правилами организации государственных грантов, участники первой лиги прослушали лекции опытных специалистов из области социальной и молодежной политики. Лилета Липова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универньюз. Какие изменения в погоде ожидаются на этой неделе? Почему эта осень уникальна? Какая будет зима? И к чему нам стоит готовиться? Ответы на эти и многие другие вопросы смотрите в следующем сюжете. Заведующий кафедрой метеорологии и экологии Казанского федерального университета рассказал об особенностях изменений в климате этой осени. Октябрь выдался таким теплым, что как будто мы жили в сентябре. У нас температурный фон, Повышенный. У нас температура в этом месяце, среднемесячная, будет порядка 9 градусов, а должна быть 4,5 градуса. То есть аномалия тепла вдвое выше нормы. Кроме того, профессор дал прогноз на эту неделю и разъяснил такие резкие изменения в климате. Из нашей территории проходит холодный фронт, и, который резко понизит температуру. Почему? Потому что... Мы, э, на нас будет воздействовать уже э, не как раньше был юго-западный перенос, а э, предмет воздушной массы холодной с Арктики. Э, поток идет вот, напрямую по сути дела с севера, с, северная воздушная масса. Также заведующий кафедры поделился прогнозом на эту зиму. Тенденция к увеличению, то есть зима отступает, позднее приступает, ноябрь. Ноябрь дают в пределах нормы. Вот эта карта означает. Декабрь тоже в пределах нормы, где сильно красный, север красный, теплый. Да, январь тоже пределах нормы. Самое важное – одевайтесь теплее, пейте горячий чай и не болейте. Дарья Курмышкина, Вилета Басова, Универньюз. На этом наш выпуск завершен. Не забывайте следить за нами в социальных сетях. До новых встреч!